Эй, посетители, и добро пожаловать обратно! Согласно опубликованному отчету, Центрами по борьбе с болезнями, контроле и профилактика, 7% детей в возрасте от 3 до 17 лет были диагностированы с тревожными расстройствами. Типы беспокойства, которые обычно испытываются к детям, относятся специфической фобии или имеют более широкую основу, такую как тревога разлуки, социальная тревога и генерализованное тревожное расстройство. Хотите знать знаки, что кто-то, возможно, вырос тревогой? Давайте углубимся в них вместе. Во-первых, вы живете в хаотичной среде. Что именно влечет за собой неблагополучная семейная обстановка? Увеличивает ли это восприимчивость к беспокойству? Дети жаждут чувства сопричастности. Неблагополучная семья препятствует этой потребности с вечным отсутствием поддержки, блокированием интеграции ребенка в семью. Вы сталкиваетесь с многочисленными формами агрессии или пренебрежения, например, когда тебя унижают, доминируют, лгут и контролируются вашими опекунами. Существует ограниченная привязанность на пути физических и словесных подтверждений любви, сочувствия и время, проведенное вместе. Пренебрежение и разногласия среди других членов семьи всегда держат тебя на взводе. Эмоционально неустойчивая и ненадежная среда заставляет детей вырабатывать определенные стратегии защиты, чтобы обеспечить их безопасность и сохранить себя в целости и сохранности. Однако длительное использование этой стратегии защиты перед лицом непреодолимых стрессоров слишком долго может проложить путь к развитию тяжелых форм тревоги. Номер два. Постоянное беспокойство и негативные мысли были нормой. Вы бы назвали себя хроническим беспокойником? Вы всегда сообщаете о том, что вы напряжены и вам трудно расслабиться и отключиться? На самом деле это нормально, время от времени беспокоиться. Возможно, вы беспокоитесь о таких вещах, как ваше здоровье, финансы или какие-то семейные проблемы. Но когда тревога является монстр под твоей кроватью долгое-долгое время, и вам трудно заснуть и спать всю ночь из-за твоего шумного мозга, вот тогда ваше беспокойство становится чрезмерным и неконтролируемым. Даже когда для этого мало или вообще нет причин. Это может указывать на повышенную вероятность, что у вас может возникнуть беспокойство или более конкретно генерализованное тревожное расстройство. Номер три. Тебе всегда трудно сосредоточиться. Всегда ли ваш разум стремится блуждать в будущем? И вы всегда должны спрашивать своих друзей, чтобы повторить то, что они говорят. Это может быть связано за то, что у вас развелось эпизодическое предвидение. Это определяется как ментальная конструкция о потенциальных событиях и способность гибко организовывать действия в свете таких ожиданий. Когда вы долгое время сталкивались с тревогой, вы склонны думать быстро вперед. Вы постоянно начеку, пытаясь предвидеть события, и так вошло в привычку о предотвращении следующего возможного несчастного случая. Вы склонны размышлять о мельчайших деталях, пока они не станут слоном в комнате. Тщательная подготовка к угрозам, возможности и обстоятельства, чтобы контролировать важные аспекты будущего. Номер четыре. У вас есть проблемы с разлукой. Вернемся к первому дню в школе. Ты помнишь все эти плачущие и плачущие маленькие лица? Или, может быть, ты тоже? На самом деле это нормальная стадия развития и помогает детям понять отношения и осваивать свое окружение. Но тревога разлуки – это совершенно другое явление. Этот термин относится к чрезмерному страху или беспокойству о разлуке с домом или о фигуре привязанности. Когда ребенку исполняется два года, тревога разлуки обычно заканчивается, когда они начинают понимать, что фигура привязанности возможна. Сейчас он скрылся из виду, но вернется позже. Эта ситуация рассеивается с развитием ребенка. Но когда такой уровень беспокойства превосходит годы развития, скорее всего, это тревожное расстройство, вызванное разлукой. Нежелание спать без быть рядом с крупной фигурой привязанности отказ от посещения лагеря или переночую друга дома, или даже нуждаясь в том, чтобы кто-то был с ними, когда они переходят в другую комнату в своем доме, есть несколько способов, которыми это может проявляться, в отличие от других сверстников того же возраста. Номер пять. Вы испытываете телесные симптомы. Непосредственно перед выходом на сцену вы жалуетесь на боли в животе, тошноту, и ваши мышцы становятся напряженными. Или, может быть, вы сильно потеете перед презентацией. Все это рассматривается как нормальное и новое обстоятельство. Но когда такие физические реакции составляют основную часть всей вашей повседневной деятельности, это может быть намеком на очень тревожное «Я». Те, кто растет с тревогой, могут возникнуть проблемы с переключением их полета или состояния полета. Твое тело готово закричать волком при малейшем признаке беспокойства. Их повышенная бдительность быстро переводится в физические симптомы, такие как боль в животе, тошнота или проблемы с пищеварением. Бессонница, слабость или усталость и одышка также является распространенным явлением. И номер шесть. Ты всегда устаешь. Ты только что проснулся после хорошего восьмичасового сна, но все еще чувствуете себя очень измученным. Что? Да. Вы все время устаете? Не хватает энергии и мотивации что-либо делать. Я чувствую тебя. На самом деле это очень по-человечески – чувствовать усталость и испытывать некоторую форму усталости, особенно после выполнения определенных напряженных действий. Однако для людей, которые рос с тревогой, даже маленький простой поступок, например, приготовление чашки чая, может ощущаться как умственная борьба. Тревога толкает ваше тело на переход в режим выживания все время. Вы все время очень бдительны, и ваше тело наполняется энергией, вызывая нагрузку на ваш запас адреналина. Это состояние известно как усталость надпочечников, заставляя вас чувствовать себя опустошенным. Итак, описывает ли что-нибудь из этого ваш опыт? Пожалуйста, не стесняйтесь также делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделись этим с теми, кто снаружи там с похожим опытом. И нажмите на колокольчик уведомления, чтобы получить больше новых видео. И как всегда, спасибо, что посмотрели.